Почему богами так всегда так плохо оценивается самоубийство, если это не ритуальное самоубийство, которое входит например, в какую-то ритуалистику? Считается, что на человека, особенно когда под богами жили, на человека наложены какие-то определенные обязательства, он должен что-то сделать в этом мире, под него сформированы серия событий. Важных, неважных, неважных, они в конве, вот в полотне, они, оно уже вплетено. Вдруг человек прекращает, добровольно прекращает движение по этому полотну. Это значит, что надо разобрать события, которые сформированы, или направить кого-то другого по этим самым событиям, это всегда, энергозатратно. это всегда энергозатратно. Поэтому мироздание, конечно, оно будет очень косо смотреть на представителей рода и семьи человек, который пошел на такое предательство своего же собственного договора. Считается, что у тебя же есть договор в этой жизни, с которой ты пришел, что-то сделать определенное то этот договор не выполняешь. С этой точки зрения ты абсолютно не прав. Вот. Другое дело ритуальное самоубийства которые практикуются в некоторых системах, в некоторых религиях. но Обязательное условие, что человек должен быть оторван уже от своей семьи, то есть он не должен навредить всем остальным, то есть он должен быть оторван от своей семьи. То есть лучше, терпеть. лучше бороться до конца. Пока человек жив, он все может изменить, пока он жив, пока он способен бороться, надо бороться, надо бороться здесь немножко другое, они живут в чуть чуть другой системе, и там считается, что оскорбление сохранить честь для всех, для всех родичей, можно лишь только смыв его своей собственной крови. Это да Это у них и там самоубийство как раз наоборот поощряется, если оно сделано по всем правилам ритуалистики, и для него есть достаточное основание, то есть человек совершил преступление или оплошность, которая потом ляжет пятном на всех окружающих. И лучше он сейчас своей кровью его смоет, чем все окружающие, его потомки будут это пятно за собой нести. Пятно, например, сыновей клятвый преступника, Для них это страшнее, чем самоубийство. Они живут в другом культуре, и там по-другому оцениваются. Вещи эти по-другому оцениваются, там совсем по-другому формируется эгоэго. А вот это смертники мусульман, которые являлись? И здесь, и, здесь, и здесь тоже самое. То есть, ну, там, там совсем другая система, там считается, что это не самоубийство, а именно ритуальное убийство с собой во голове, потому что они же не просто убивают себя, они еще кучу народа за собой как, он как оружие получается. Да, он как оружие в данном случае он своей кровью подкрепляет права Аллаха в этом мире. Там просто совсем другое там на других законах он основан. Мы говорим сейчас о том, что сделано на христианстве и на нашей культуре, на наших старой богах, на этом релижке. и Здесь совершенно четко, все в заповеди все, все расписано, чего делать нельзя. Да, и вот это вот надо помнить, что если ты работаешь и живешь в этой культуре, и как-то имеешь отношение к христианству в каком-то, хоть как, в какой-то форме, да, у тебя это распространяется в том числе, потому что ты-то, конечно, можешь быть не христианом, а твои родственники, да, то есть надо думать, да, либо ты выходишь из родового эгрегора, совсем выходишь, вот, и тогда можешь делать все что хочешь на самом деле. Ты никому не навредишь, Но если за тобой кто-то стоит, то подумай 20 раз о поступок.